Привет, народ! На связи, как всегда, Антон. Средства передвижения в современном мире являются чем-то обязательным, чем-то таким, без чего люди не представляют своей жизни. Однако из-за высоких цен не все могут позволить покупать себе что-то в салоне. Куда круче и интереснее будет построить это в собственном гараже. Сегодня я покажу вам обалденное средство передвижения, созданное человеком, которое вызывает не меньше восторг, чем витринные образцы. Поэтому жду от вас лайка, подписки на канал, если вы еще не подписаны, ну и колокола, для тех, кто тут впервые, это у нас такие правила. Сделали? Отлично. Напомню про конкурс в конце видео на тысячу рублей и поехали. И начнем мы с такого вот прикольного мини-джипа. Помню, как я однажды катался на квадриках, и это было неописуемо круто. Однако так как стоят они немало, удовольствие вышло не из дешевых куда круче иметь что-то свое у себя в гараже. Так и подумал автор вот этого джипа, создавший тачку буквально из подручных материалов. В то же время на выходе у него получился реально бомбезный транспорт, который имеет прочный корпус, топовую амортизацию, свойственную таким внедорожникам, приятный внешний вид и мощный мотор. Такая штука теперь может и по воде гонять, и по грязи, и по песку. Очень круто! Гонять по бездорожью это, конечно же, круто, ну а как быть зимой? Ведь далеко не все машины способны справляться со снегом. Тут-то на помощь приходят дорогие и любимые многими снегоходы. В первую очередь, ничто больше, чем они вам крутых эмоций по заснеженной дороге не подарит. Во-вторых, ими необычно управлять. Ну и в-третьих, скорость тут тоже не шуточная. Да и выглядит он, согласитесь, отнюдь не дурно. Мне чем-то напомнил мой снегоход из детства, только он был в разы меньше, но ну и без моторчика, само собой. Напишите-ка в комменты, хотели бы вы прокатиться на подобном снегоходе сами. Будет интересно почитать. Воу-воу-воу, ребятки! Сейчас я попрошу всех вас присесть, если вы вдруг стояли, потому что на очереди у нас идет мотоцикл. Но необычная модель, которая по-любому уже всплыла в вашей голове. Такую вы точно никогда еще не видели. Ну разве что в каких-то там мультиках. Короче, скорее цените. Монстр-мотоцикл. Его размеры просто огромные. Выглядит он массивно, мощно, устрашающе и необычно. А этот двигатель перед передним колесом вообще у меня породил много сомнений в первый раз о том, насколько же транспорт быстр. Однако, как позже оказалось, создавался мотик не совсем для гонок. Сделали его для дрифта. Да-да, именно для него. Было бы интересно заценить дрифт-заезд такого мотика с какой-то гоночной машиной. Он ведь вроде как меньше весит должен и по идее маневреннее. Хотя тут спорно. Напишите в комменты свое мнение, кто бы победил. Такой вот мотоцикл или дрифт-тачка?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 Концепция прикольная. Я такого раньше не видел. Как будто из сказки. А это обалденный баги, который хоть и был собран неопытным человеком, но получился реально очень крутым и необычным. Во-первых, внешний вид. Машина выглядит так, как будто была взята из какой-то игры про гонки на бездорожье, в которую я играл в детстве. Миниатюрные формы, минимум всего лишнего и максимум безопасности с устойчивостью. Яркие, видные ароматизаторы сзади, надежные тормоза и еще много-много всего. Как только парню удалось все это запихнуть в одну машинку, я не представляю. Также мне понравилось и то, что она красная. Яркий транспорт, как ни крути, всегда выглядит дороже и интереснее. Да и кататься на таком куда приятнее. Ставлю этому баги большой лайк.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 Ха, я тоже подумал, что он игрушечный, когда увидел впервые. Но на самом же деле человек просто реализовал полноценный мопед в таком крошечном масштабе. Но удивление взрослому даже удалось поехать на нем без каких-либо проблем. Это же надо было так над конструкцией постараться, чтобы удержало. Что по характеристикам? Сделан он так же, как и настоящий, из сплавов металла, резиновой сидушки, настоящих колес и тому подобном.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 Следующий транспорт, что я вам покажу, будто бы был взят из какого-то фантастического фильма, даже не знаю, с чего тут начать. Вы все видите и сами. Его длина это просто нечто. Не позавидую я тем, кто на таком парковаться будет. Звук двигателя, внешний вид, в меру массивные и красивные турбины сзади буквально все в этой модели идеально сочетается и делает из нее неповторимый мотик, который будет один на весь город. Также у транспорта есть возможность поднимать и опускать подвеску. Сперва, когда я это увидел, я немного даже испугался, подумал, что мотик провалился. Но, как оказалось, так и было задумано инженерами. Не все же взрослым веселиться, играя на бездорожье. Пришла пора показать кое-что и для детей.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 Кто-то управляет электросамокатами, кто-то ездит на моноколесах, другие катаются на великах-амфибиях, а кто-то вон придумал что-то такое, что даже словами не описать, как странно, необычно и в то же время безумно интересно. Это эпичная конструкция-самоделка, имеющая такие же педали, как самокат, но в то же время очень крутой внешний вид. Выглядит это со стороны как какой-то громадный паук или что-то на него похожее. Для управления, похоже, человек еще использует какие-то боковые регуляторы, но я до конца не разобрался, что это. Видимо, для поворота направо и налево. Кстати, ребят, напишите в комменты, хотели бы вы прокатиться на такой штуковине? Хотя бы разочек. Ну а этому парню хотелось иметь какой-то транспорт, который бы тупо не боялся вообще ничего. Ни снега, ни грязи, ни воды, ни кочек. И он его, блин, нашел.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 А это трехколесный электроскутер, который, по моим ощущениям, я уже миллион раз видел в парках своего города. Однако на самом деле конкретно эта модель была создана исключительно одним человеком в его гараже. Поэтому это эксклюзив. Вот видите, оказывается, можно делать реально крутые и годные вещи и собственными руками. Чем вам не хобби? Так, ладно, что-то я отошел от темы. Но хотя не знаю даже, что еще про него говорить. Электросамокат большой, быстро едет и очень хорошо держит дорогу из-за как раз-таки третьего колеса. Работа очень качественная, тем более для любительской. Один парнишка тоже очень сильно захотел иметь свой собственный уникальный транспорт. Ну и создал его из подручных материалов, где за основу вообще взял обычную доску. Нацепил к ней колес, пришарашил руль, как у самоката, провел провода, зарядил батарейку и получился вот такой вот чудоход. Для удобства он оснастил его и креслом, потому что как ни крути, на дощечке долго не просидишь. Особенно, когда на дороге много кочек и других неровностей. Чтобы газовать, он нажимает на кнопочку на руле. Управление максимально простое и вообще не требует никакой сноровки, отчего транспорт становится еще круче. Скорость развивает он тоже неплохую. Скажем так, детям с ним лучше не играть. Да и вообще из минусов есть разве что маленький заряд батареи и отсутствие возможности езды по трудным дорогам. В остальном машинка просто идеальна. Человек из следующего видео решил модернизировать свой самокат, однако для этого он оставил от него лишь колеса, все же остальное собрал совершенно заново. Каркас уплотнился, стал более широким, жестким и надежным. У колеса сзади добавилась какая-то штуковина, которая увеличивает крутящий момент. Если кто шарит, что это такое, напишите, пожалуйста, в комменты. Руль стал более плавным, а сам транспорт более маневренным. Максимальная скорость такого самоката стала 25 км в час. Работайте я чудо само собой на электричестве, полного заряда, которого хватит на 20 километров езды, что вполне себе достойно. Кто-то немного увеличивает колеса своего транспорта для наибольшего удовольствия от езды, а кто-то вон вообще ставит на свой велик колеса от собственной машины. Не знаю почему, но мне такая идея раньше и в голову не приходила, но ведь это же здорово, нет? Велик максимально плавный, никаких кочек вы не чувствуете, скорости будет достаточно, выглядит бомбезно, сплошные плюсы.